В дуэлях классик и педант любил методу он из чувства, и человека растянуть он позволял не как-нибудь, но в строгих правилах искусства. По всем преданиям старины, что похвалять мы в нем должны. «Мой секундант», — сказал Евгений, — «вот он, мой друг, месье ги -йо. Я не предвижу возражений на представление мое, хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый, честный». Зарецкий губы закусил —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 Боится ложного стыда. Вот пистолеты уж блеснули, Гремит ошомпал а молоток, В граненый ствол уходят пули И щелкнул в первый раз курок. Вот порох с тройкой сероватой На полку сыплется, Зубчатый, надежно ввинченный кремень Взведен еще. За ближний пень становится гилье смущенный, Плащи бросают два врага,